Всем привет! Компостные черви едят мой мусор. И это не шутка. Я использую вермикомпостер, чтобы перерабатывать органику. И сейчас я расскажу об этом подробнее. Если вы стремитесь сократить количество мусора, которое попадает на свалку, то наверняка уже следуете пирамиде ноль отходов. Отказываетесь от одноразовых вещей. В магазины ходите со своими эко-сумками и эко мешочками Сортируете и сдаете на переработку вторсырье. Но остается вопрос, что делать с прокисшим супом и банановой кожурой? На помощь в решении мусорной проблемы приходят а вернее, приползают черви. Вермикомпостер – это такие домашние установки, где черви превращают органические отходы в биогумус в – натуральное удобрение. Домашний вермикомпостер избавляет от необходимости ежедневно выносить мусор. Компостирование сокращает количество отходов до 70%, и одноразовые пакеты для мусора, наконец-то, будут не нужны. Соглашусь, звучит довольно диковинно, но, например, в Гетеберге, втором по величине городе Швеции, власти снижают тарифы на вывоз мусора в тех домах, где жители компостируют у себя дома. Домашняя вермиферма – это закрытая установка из нескольких ящиков, в которых живут компостные черви. Без шума и запаха черви поедают пищевые отходы и превращают их в биогумус. То же самое происходит в природе. Компостные черви живут в верхней части почвы поедают опавшую листву, травинки и другие отжившие части растений, превращая их в плодородный слой земли. Можно купить готовые вермикомпостеры в магазине органического земледелия или заказать в интернете. А можно сделать вермикомпостер самостоятельно из контейнеров. Инструкцию смотрите на сайте Greenpeace, ссылка в описании. Компостер можно поставить там, где есть место – на кухне, коридоре, на полу гардеробной, под столом или в шкафу под раковиной. В теплое время года он может стоять на баллах. Для домашнего компостирования подходят специально выведенные калифорнийские черви, отечественные старатели, компостные черви и так называемые черви для рыбалки. Где взять компостных червей? Попросить у знакомого вермифермера. Привет! Накопать самостоятельно на даче в компостной куче или в подстилке в парке, саду или лесу. Купить червей для рыбалки в рыболовном магазине. Именно для рыбалки мотыль и опарыши не подходят. Заказать в интернет-магазине калифорнийских или старателей. Для того, чтобы запустить вермиферму, сначала подготовьте базовый субстрат, он нужен для поддержания стабильных условий в компостере. Подойдет сухая, прелая листва, макулатура или опилки. Вы можете использовать рваные газеты, салфетки, бумагу, яичные лотки и коробки. Заполните рабочий лоток субстратом на треть, увлажните, затем выложите в лоток червей и добавьте что-то сладкое, например, кожицу от фруктов. После этого не кормите червей 2-3 дня, через 2-3 дня Начинайте кормить небольшими порциями. Вносите новый корм, пока старый не исчезнет хотя бы на три четверти. При внесении корма прикапывайте его субстратом. Черви привыкли есть только то, что лежит в земле, а не на ее поверхности. Когда рабочий лоток заполнен, оставьте его на дозревание и устанавливайте следующий ярус. Черви будут размножаться, пока не достигнут стабильной популяции. Другими словами, не бойтесь перенаселения. Они сами регулируют численность в зависимости от площади, еды и количество лотков. Черви спокойно переносят одиночество. Вы можете загрузить компостер едой и уехать на 2-3 недели. Им будет чем заняться. Что едят компостные черви? Черви едят любые растительные отходы. Чайную заварку, кофейную гущу, очистки и семечки овощей и фруктов, остатки еды. Не вносите отходы мяса и рыбы. При разложении они привлекут вредителей и будут очень плохо пахнуть. Когда биогума созреет, его можно использовать для подкормки комнатных растений или в качестве удобрения на даче. Если ни цветов, ни дачи у вас нет, то биогумус можно отнести на работу и подкормить растения там. Или высыпать на газон около дома. Любая почва нуждается в удобрении. Сухие и чистые мусорные ведра, сытые черви и растения – да это же рай на земле! Присоединяйтесь к фермерам, заводите червей, а я побежала кормить своих. С вами была Вероника, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, открывайте все наши письма, читайте, подписывайтесь обязательно под всеми петициями, делайте пожертвования. Пока!